Мы нашу кухню спланировали, там что-то цена набегает очень большая. Стоит она 11 тысяч, но ее нужно самому разобрать и самому потом дома собрать. Так, ребятки, ну все, мы заказали диван. Насчитал он нам 7 с копеечками. Я, конечно же, был сразу ошарашен, что ж у них с ценами-то случилось. Это же аж сматериться хочется. Это пипец какой-то. Всем доброе утро, друзья. Всем большой привет от Санька на даче. Мы сегодня с утра пораньше приехали в мебельный магазин Цюльбрюген. У нас здесь назначено. Будем сегодня планировать нам кухню. На самом деле мы пока еще только мечтали о новой кухне. Но что-то нам интуиция подсказывает, что с нового года цены еще больше подскочат на мебель. В принципе, как они растут активно на все остальное. Посмотрим также и другую мебель. Мы хотим сразу же и зал обновить. Взять новый диван и новую стенку Так что вас берем с собой Покажем вам мебель и цены На мебель в Цюльбрюгене Ладно, сейчас идем сначала в кухонный отдел Будем планировать нам кухню Я там, конечно же, снимать не буду Но когда выйдем, я вам все расскажу Что нам напланировали И что нам насчитали Так, все буквально два часа прошло мы нашу кухню спланировали там что-то цена набегает очень большая сейчас вот это вот женщина которая нам все это планировала сейчас она пойдет у шефа узнает что еще с ценой могут сделать и потом будем делать выводы в общем ждем поговорила она с шефом в общем Скинули нам немножко, но все равно выходит очень дорого. Короче, в общей сложности насчитали полностью 17 тысяч. Скинули на 14 900. Ну, нам это... И 14 900 очень дорого. Кухня на самом деле небольшая. Но мы постарались запихать в нее все самое такое. Чтобы кухня была вместительная. В общем, мы сказали, что подумаем еще. Неделька у нас есть Времени подумаем и потом мы им скажем а сейчас приблизительно мы вам покажем что мы хотим в нашей кухне иметь, что там будет как карусель и, все, и так далее сейчас покажем кухня у нас будет тоже угловая как и сейчас само собой в принципе планировка даже похожа, только будет вот такой вот угловой у нас шкафчик то есть вот так вот он 45 градусов будет стоять такую вот раковину мы заказали и под раковиной вот такая вот карусель с мусорными ведрами так вот это будет открываться вот так поворачиваться туда можно всякие метелочки не метелочки шпиль метель ставить тут вот ведро На ведро идет якобы как мыть полыну для картошки или что-то такое здесь тоже еще можно что-то складывать, крючочки вешать, что-то. Дальше покажем вам, какой приблизительно будет у нас воздухочиститель. Сейчас только надо найти его. Вот, посмотрите, вот такие вот кухонки. Вот это вот, допустим, кухня с таким вот островком. Стоит... 8000 это что-то дешево видимо это уже со скидочкой О, посмотрите какая тоже красавица но это для тех у кого большие кухни цену я не вижу на нее вот это вот вообще здоровенная тоже кухонный островок столешница мрамор красота тут вот можно хлеб печь вот такие вот да, кстати, у нас примерно вот такая тоже будет. просто шкаф холодильник холодильник Именно наразильная камера Тоже вот такой вот шарант мы заказали Шкаф угловой над раковиной Вот так вот он открываться будет Тоже вместительный Да и планировали мы вот от этой вот марки. От марки Нольте. Так, вот еще одну кухонку покажу. Такую маленькую. Они на самом деле очень здоровые. Вон, смотрите, сколько можно тут. Сколько тут нужно вместить кастрюлек, ложек, поварежек, посуды. Стоит она 11 тысяч, но ее нужно самому разобрать и самому потом дома собрать. То есть вот как она есть, так она и продается. Ну как я сказал, самому разобрать, вывести и собрать. И будет она стоить 11 тысяч. Посмотрите, какая есть мебель для прачечной комнаты. Стиральная машина, трог как она открывается. Установили, видимо, без ручек здесь. Нажимаем надо. Прикольно смотрится. Траковина тоже. Тут вон для стирки можно шмотки закидывать. Вон, посмотрите, как красная кухня смотрится прикольно. Аж горит вся. И цена на нее всего 2700. Тоже самому разобрать, вывести и самому дома собрать. Вон такая вот кухня для тех, кто любит темное. Так, ну ладно, пойдем сейчас посмотрим. воздухочиститель, захочиститель какой мы примерно запланировали себе. Заказали, я уж говорить не буду. Потому что мы его не заказали еще. Вот. А вот такой вот, вот такой вот у нас примерно будет. Хотим. Да, хотим. И, ну, чтобы тоже можно было что-то и поставить. Также и контейнеры можно всякие различные туда ставить. Он выдвигается, не выдвигается Другие выдвигаются Это наверное вот так вот будет и все Фартук мы тоже заказали стеклянные, Но только у нас будут апельсины Ну не заказали, запланировали Тоже белый И в одном углу апельсины И Покажем вам приблизительно, какого цвета мы запланировали. Вот, нашли мы наконец-то. Заблудились, ушли далеко. В общем, цвет вот такой вот мы заказали. Он такой как серо-песочный. Но будут у нас большие большие шкафы. Вот здесь будут белые глянцевые. Низ полностью тоже будет белый глянцевый. А навесные шкафы будут высокие тоже. И они будут вот с такого цвета, и столешница будет от такого цвета. А фартук, как я сказал, будет белый у нас стеклянный. В общем спланировали. Довольно ли так красиво кухня получилась? Жалко вот, что она не смогла распечатать. Так бы вот сейчас можно было показать. Ладно, с кухней тогда все пока. Показал я вам, какие кухни приблизительно есть, что можно выбрать. Сейчас пойдем сейчас пойдем дальше, посмотрим диван нам приблизительно какой. И, ну и также стенку посмотрим, какие стенки здесь есть. Мы уже давно их не ходили, не смотрели. Раньше как-то в мебель не заезжали. Сразу проходили, смотрели стенки, надо, не надо. Было интересно посмотреть. В общем, идем. Посмотрите, какая красота. Уже все к Новому году готовят. Осталось-то два месяца. Вот такой вот четырехэтажный большой магазин. Чего здесь только нету. Никаких здесь цен только нет. Идем смотреть мягкую мебель для нашего зала. Хотим угловой диван коричневого цвета. И материал должен быть приблизительно вот такой. Но Видишь, это тоже материал. Он тоже рисует, если на коричневом. Если серый, то почему-то не так видно, а коричневый рисует. В общем, материал должен быть, выглядеть вот так вот, как в крапинку. Подлокотники поднимаются. Кресло нам не нужно. Нам нужно, чтобы он был со спальником и с ящиком. Как ящик называется? Бэткастен Чтобы со спальником был И с бедкастом. Вот это вот как на русском называется Бэткастен Когда Такой ящик выдвигается Для одеяла, покрывала и так далее Мне нравится А ну-ка вот это давай Смотри, вот это давай материал посмотрим. Смотри, как кожа выглядит. А это и есть кожа. Нет, это материал. Вот это прикольно смотрится. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. И прошито вот. Mm -hmm. По углам прошито, так как я хочу. Чтобы шов такой был. Mm -hmm. Не, диван другой надо. Диван такой нам не пойдет, а вот материал выглядит очень даже хорошо в общем давайте тогда мы сейчас выберем посмотрим что сможем ли мы вообще что-то выбрать и потом уже включимся покажем вам вот, смотрите на мягкую мебель приблизительные цены вот такое вот 4399 но это вообще не в нашем вкусе это черти что вот посмотрите тоже 3,99, 3,999. Вот этот вот гарнитурчик 6,5. И то это уже все со скидкой. Вообще его цена 7,5. Вот это вот. Куда такие цены? Вот эти вот маленькие столики. Вот это вот 600 евро. А который под ним, он еще отдельно тоже 600 евро. А не, наверное... Целиком уже 600 евро. Просто и туда, и туда повешали. Либо мы не шарим в мебели, либо, я не знаю, просто за той, такую мебель взять и за такие деньги. Что-то я жену потерял. Куда она делась? Вон там. Так, друзья, ну вот, остановились мы, в принципе, вот на таком диване приблизительно. Только нам нужно заказать с этой стороны Три сиденья и козырек с этой стороны, вот как он есть. Три сиденья, но без козырька, чтобы это было открыто. А так все, что нам нужно в нем есть. Вот козырьки вот так вот поднимаются, отпускаются. В принципе все. Потом на углу. Можно подушку сделать вот так вот. Раз. Поднять. И также на эту сторону тоже вот так поднимается. Ящик для постельного есть. Я вам только что его показывал уже. Но только ящик для постельного что дешево выезжает. Как-то не очень. И вот так вот. Можно спальное место делать. Все, в принципе, пока на нем остановились. Но если нам сделают вот с таким материалом и так, как мы его хотим, сейчас узнаем. Запланируем, распланируем. Если смогут нам сделать наши вюнчи эрфюлин. тогда мы закажем, наверное. Сидели, сидели, ждали менеджера, пока нам диван спланирует. Все заняты. Короче, больше нет никого. Сейчас, пока они там заняты, мы пробежимся немного стенки, посмотрим. Но в таком плане как бы под цвет дерева нам не нужно. Мы хотим тоже что-то глянцевое. Ну вот так, если посмотреть, не углубляться, что там внутри, не разглядывать, вот такая вот маленькая, небольшая, обычно простенькая стеночка стоит две с половиной. Что ж у них с ценами-то случилось? Это же, аж смотреться хочется. Это пипец какой-то. Вот мебель для рабочей комнаты Арбайцима, вот это вот, может даже еще и кровать. Всего, да. да, вон там матрас видно, а это вот так опрокидывается и ножка будет. Ну-ка сейчас попробую, да, вот он, видите, раскладывается вот так и это потом превращается в ножку. Ах и диван, что ли, даже убирать не надо. Точно вот эти подушки только убрать. Только подушки убрать, и все, видите, автоматически. Для рабочей комнаты такая мебель. И будет у вас гостевая кровать. Прикольно, прикольно. Теперь ее обратно. Так. Немножко превращается в полку. Так, там вроде бы с диванами освободился менеджер. Жена зовет. Пойдем посмотрим. Вот, кстати, тоже, смотрите, кровать. Это тоже хрена, там кто-то чихает. Так, ребятки, ну все, мы заказали диван. Ну а тут немножко видно, какой мы диван заказали. Вот сам уголок. Потом вот это вот три сиденья с подлокотником. С этой же стороны будет у нас спальное место. С этой стороны двойное сиденье с, со спинкой. И вот это вот концовочка без спинки будет. Насчитал он нам семь с копеечками я конечно же был сразу ошарашен, но потом он скинул еще у них сейчас скидки вот такие вот 40 процентов скидка юбилей мурабат и 19 процентов еще как его меровештоер еще его тоже скинули а вот такие вот у них сейчас скидки плюс потом пошел на еще к шефу поговорил с шефом что еще можно сделать в общем скинул еще 200 евро потом у шефа И вышло нам все вместе 3000 плюс 200 евро Мы еще взяли такую Как бы шут для дивана Чтобы его легко было чистить Все, теперь пойдем мы Будем выбирать стеночки, посмотрим что за стеночки У них тут есть Вот приблизительно вот такую вот стеночку мы хотим Что-то в этом роде, потому что у нас В одном углу там место есть Вот такой вот шкаф поставить типа ну и тут где телевизор и все такое. Но жене нравится сейчас не белый глянц, а такой шампании глянц. Шампании хох глянц. Ну наверняка можно заказать это тоже в другом цвете. Как бы серое тоже не хотел бы. Что-нибудь коричневое к дивану бы тогда. Тут вот так открывается. Сколько места можно поставить там также места достаточно. Все, ребятки, эта жена уже ругается. Мы сейчас будем смотреть уже без камеры. Стенки. Потому что мы уже здесь в этом мебельном магазине уже 4 часа. И уже надо потихонечку домой ехать. Без камеры это будет все быстрее намного. Все, потом на улицу выйдем, расскажем, что к чему. Все, друзья, наконец-то мы вышли на улицу. Провели мы там внутри в магазине 5 часов 20 минут. За это время, конечно же, очень сильно устали. Все, что мы, короче, диван заказали. Нужно только будет оплатить, диван заказан. Кухню мы тоже спланировали. Выбрали все, какие нам нужны гареты. Все спланировали, все сделали Вот только цена на кухню нас вообще не устраивает Поэтому будем думать, решать, гадать Мы еще хотим в одно место съездить Пускай нам еще там просчитают все Также спланируем в другом месте Уже знаем где Не знаю, снимать буду или нет Ну, навряд ли там Там только кухни Там я снимать не буду Ну, в общем, все На этом я буду нашу серию заканчивать Те, кто за нами следит, обязательно увидят возьмем мы не возьмем эту кухню ну и те кто за нами следит обязательно увидят диван который нам придет и уже в, в середине декабря так что ребят всем до новых встреч всем пока пока